Коллеги, всем доброго времени суток. Сегодня будем делать модели, вернее, создавать модели и конфигурировать их для Entity Framework. Проект называется «Только факты». И перед тем, как начать, давайте я напомню основные моменты как раз того, чего мы и делаем. Итак, если кратко, то у меня есть старый сайт, который пришло время переписать, причем не просто переписать, а переписать, так сказать, публично в присутствии вас, чтобы вы знали, что это такое, с чем это едят. Использовать новые современные технологии, новые подходы, новые сборки, новые платформы. Ну и, наверное, кратко здесь описано, что могут пользователи, что могут администраторы. В общем, это есть и в GitHub. Давайте приступим к базам. Ну и давайте для начала я вас познакомлю со старой структурой базы данных. Я потратил немножко времени и, собственно говоря, без вас поковырялся в этой самой базе данных. Я увидел две сущности, факты и теги. Они между собой связаны через таблицу связи, которая называется Tag facts. Ну, в общем, many-to-many. -many. И надо сказать, что она была на NT-фреймворке 6, и там many-to-many -many работала и с коробкой. То есть мне таблицу Tag facts не пришлось создавать вручную, она была... Создан автоматически. Ну и, собственно говоря, ASP.NET, вот эти вот таблицы, которые содержат роли пользователей, клаймы и, в общем-то, связи ролей с пользователями. Дальше, смотрите, у нас таблица факт разворачивается буквально в три свойства. ID, контент и created add. Больше тут ничего нету, надо сказать, что контент не больше 3000 символов. И ID, смотрите, типа int. Надо сказать, что теги, принцип у них такой же, то есть id name created, по большому счету здесь тоже ничего особенного нету. Ключи primary key мы пока исключаем из ревью, а, а, так сказать. Ну и надо сказать, что name, то есть название тега не должно превышать 50 символов и опять идентификатор а, типа int. Причем не просто типа инта, еще и автоинкремент. Ну и в общем таблица связей, тут все просто. Тек-айди и факт это как раз связь двух таблиц. В общем, в, одном, в, одной, в одной записи факта может быть несколько меток. В общем-то и одна и та же метка может быть привязана к разному количеству фактов. Что дальше? В общем-то вопрос возникает такой Нужно ли мне дальше использовать int или guid И я склоняюсь к тому, что int я использовать не буду В общем, в этом будет некоторая такая сложность Мне нужно не просто перетянуть все факты в новую базу А задать им новый идентификатор, который будет типа guid ну, Возможно, int я сохраню как-то на время, не знаю, наверное Uh, и смотрите, у меня вот есть некоторая табличка, да, когда плюсы и минусы Давайте коротенько остановимся на том, почему все-таки GUID uh, Это плюсы и минусы относительно использования uh, GUID-идентификатора Итак, во-первых, GUID это универсальный идентификатор, причем не только на таблицу, но и везде Это таблица, это база данных, это может быть сервер sql например Это может быть микросервис, который использует. в общем эта штука на самом деле крутая, то есть если у вас несколько баз данных, несколько микросервисов, несколько серверов, или вы делаете какие-то вливания, то есть синхронизацию данных или объединение данных, то с Интом вы намучаетесь, потому что совпадения приводят ну, в общем, к кошмарным последствиям, я рекомендую GUID. В общем, это уже во втором пункте написано, простота синхронизации, ну это классно В общем-то и разделение данных, когда вам нужно разделить таблицы там, по разным серверам, раскидать или по разным сервисам Это тоже классно, потому что вам не нужно соблюдать, ну, наверное, я буду уже в какие-то подробности опускаться В общем, поверьте, что это тоже хорошо и удобно больше того, этот GUID можно сгенерировать где угодно, как угодно. А В общем-то, это backend может быть, или frontend, или любой другой сервис. Сгенерировать GUID, то есть задать изначальный идентификатор это в принципе, ну, несмотря на то, что Entity Framework берет на себя функцию генерированную, то есть, вы можете сделать это, собственно говоря, и вручную, и это тоже большой плюс. Ну и есть такое понятие, как репликация Она всегда требует наличия GUID То есть как бы из коробки Если у вас не будет, а вам потребуется реплицировать данные Вам придется завести это свойство GUID Ну и вообще минусы, они как бы тоже есть Если говорить точно, то минусы в 4 раза больше да? То есть размер GUID, который содержится в базе данных да Он больше в 4 раза, чем если вы, вы храните INT ну, даже если сказать, вы будете big int хранить, то есть идентификатор, да, типа big int, то это будет, ну, то есть в два раза больше получается, то есть там 8 бит, байт, вернее. Ну, и в общем, еще один большой минус, ну, я его за минусом не считаю, это дело привычки, это когда вы при разработке оперируете не цифрками, а вот этими большими длинными guid которые копировать значительно, ну, на мой взгляд. Сложнее, хотя опять же дело привычки Ну и представьте, когда вам звонит пользователь, службу поддержки У меня ГВИД и он пытается его зачитать В общем тоже такая не очень лицеприятная картинка Ну в моем, в моем варианте мне никто не будет звонить И из поддержкой это я сам есть, и разработчик я сам есть Поэтому с этим все будет просто Но смотрите, у нас есть две сущности, которые называются тек и факт, и я буду еще одну сущность вводить. В общем, эта сущность пришла ко мне с опытом. А, э, проблема вот в чем. Когда у вас есть, допустим, форма обратной связи, и вы отправляете с вашего сайта e-mail, ну, как администратору, типа, ну, вам пришло новое сообщение, ну, бывает так, что не всегда работает почта, не всегда доходит сообщение, и, в общем, я буду делать сущность, которую я в предыдущем видео говорил, называется message а в новом я решил назвать его Notification, потому что это реальная нотификация, у них есть э, способ, то есть статус отправки. Прошу прощения И есть, собственно говоря, контент И, в общем, ну на мой взгляд, это самый удобный вариант Когда вы все сообщения, которые нужно отправлять куда-то Там администратор или пользователям и допустим, у вас блог По появлению нового комментария В общем, это все складывается в одну таблицу А потом какой-то сервис при появлении Каких-то вот этих записей в этой таблице Начинает их отправлять там Ну, во-первых, вас тогда не могут заспамить Потому что, ну, допустим, если у вас 100 подписчиков, и вы одномоментно отправите 100 сообщений, ваш адрес отправщика могут посчитать как спамом. В общем, бывали у меня такие случаи, и адрес блокировали, и, в общем, пришлось некоторое время доказывать. Да, есть специальные сервисы, опять же, да, конечно, их можно использовать, но это как бы, во-первых, денежка, во-вторых, все, что не денежка, то сделано над, как это по-русски сказать, чтобы не сматериться, над балды, вот так вот, да, вот. И поэтому самый простой способ просто не отсылать пачками там по 100 тысяч, по 100 миллионов сообщений, а допустим через промежуток, через интервал. Если э, в статье, например, появился комментарий, то ва важно ли вам или нет, получите вы его там через 5 минут или через 10 минут. А, в общем, ну, все как бы решает, конечно же, вам, су сугубо личный подход, решение. Ну, я вот принял такое решение, что буду скидывать все в таблицу нотификации и, в общем, по времени, по таймеру через Hosted Service сервис буду э закидывать это все и отправлять. И результат отправки буду поменчать, отправлено или не отправлено. Если не отправлено, оно будет уходить снова в очередь. В общем, вот таким вот Способом. Ну и в общем-то, раз и мы будем использовать Entity Framework 5, я бы хотел остановиться на некоторых очень важных моментах, значимые, на мой взгляд. На самом деле нововведений в пятом фреймворке, в Entity Framework очень много. Но первое это многие ко многим. Это отношение, которое было реализовано в Entity Framework 6. И очень долго оно не могло быть или невозможно было реализовать в Entity Framework Core. Теперь в Entity Framework 5 это реализовано. Это очень удобно. Вам не нужно, не потребуется дополнительной таблицы связей, которую раньше нужно было э, создавать вручную и настраивать связи. Теперь это делается автоматом. Дальше. Разделенные запросы. Это очень удобно. Когда вы формируете запрос и э, подключаете дополнительные плицы, таблицы, это могло быть. Ну, в общем, это один большой был запрос и сказывался на производительности. Теперь вы можете использовать конструкцию AS. Splitted Query, по-моему, она так называется, честно говоря, не помню. Но, тем не менее, запрос разбивается на части. В общем, это тоже удобно в производительности. На моем проекте это не скажется, но, тем не менее, это важно знать. Самое интересное, что появилось введение журнала. Это очень удобная штука и дает дополнительные возможности по диагностике и вот, э, то есть, протоколирование, да. Можно посмотреть, какой запрос формируется. свой, то есть, формируется, прошу прощения. Можно посмотреть, какие... Э, сущности, в каком статусе находится. Очень удобно. Ну и еще очень немаловажная вещь, часто с ней приходилось бороться, это включение, то есть фильтрация. Это когда вы делаете include какой-то сущности. А теперь, то есть раньше вы инклюдили то есть включали таблицу целиком, вам нельзя было ее отфильтровать. И в этом, то есть после того, как вы включили, получили запись, их можно было отфильтровать, либо делать отдельно. Ну а теперь, когда вы делаете инклюды пишите в, например, post title, там, или пост ну или там сущность какая-то, точка created, там ну, какое-то значение, то оно отфильтруется и уже включится в ваш вывод, то есть в результат то, уже отфильтрованный. Это очень штука, обалденно классная. Но гибкое сопоставление сущностей я, наверное, пущу. На самом деле это тоже штука хорошая, но пока, пока мы это не будем затрагивать, вот, дальше. Обязательной зависимости один к одному. Мы тоже это не будем использовать в этом проекте, но это тоже важная вещь. Когда вы раньше создавали какие-то один к одному сущности, ну, например, персон и адрес, да, и всегда адрес мог быть nullable, то есть он был необязательным. Теперь возможность в конфигурации указать, что э, всегда загружать э, и э, адрес. То есть, когда вы загружаете персон, не нужно явно указывать загрузку. В общем, понимаете, да, о чем я говорю? Ну и, в общем-то, SQLite на самом деле серьезный весомый аргумент в его теперь использовании. То есть теперь появилось перестроение таблиц. Раньше этого не было. То есть это было очень сложно, муторно. И, в общем, сводилось на нет. Теперь это перестроение таблиц по SQLite появилось. Более подробно можно почитать на сайте Microsoft. Я поставил ссылочку в описании. В общем, почитайте. Ну и параметры сортировки баз данных. Там на самом деле тоже интересная штука. Я еще раз повторюсь, это не все нововведения, я выписал только значимые, ну, на мой взгляд, опять же, значимые. И просто хотела о них сказать. В общем-то, упомянув то, что многие ко многим мы будем использовать. И вот улучшение диагностика и протоколирование тоже. И инклюды мы будем использовать, потому что у нас факты без э, тегов. В общем, тяжко. В общем, неважно, давайте теперь приступать к следующему э, ролику и перед тем как, давайте получим э, данные из гита. И, кстати, э, я в описании поместил информацию про купон, если вы вдруг захотите стать э, обладателем э, вот этого гит-клиента, который называется Fork то там скидочный талон, по-моему, 15% скидка, пожалуйста, используйте, очень удобная штука. Надо сказать, что он и так достаточно дешевый, да, относительно России. Ну, в других регионах я точно знаю, что он подороже будет. А, ну, тут еще и 15% скидка, в общем, рекомендую, очень удобная штука. Итак, я воспользовался... Э форком, чтобы получить последние изменения собственно говоря, с своего репозитория давайте еще раз нажму Pull вот притянул изменения и в общем какие изменения в основном они касаются документации я поменял так сказать Message поменял на Notification и в общем везде где то встречается внес такое изменение да? дальше мне вот Степан любезно показал как можно использовать вот эту конструкцию вместо вот этой и, в общем-то, я вот таким вот образом обнаружил у себя в проекте как раз вот эту вот ошибку, которая говорит о том, что у меня эта конструкция работать не будет. Я не особо хочу разбираться, почему она работать не будет. Я просто сейчас это верну обратно и, в общем, ну, чтобы не терять ваше время и свое, я хочу сделать вот таким вот образом. Так, есть ли этот равен, или равен, ну или Role Manager равенул. Так, что-то здесь у меня не так. Э, Shift-B. RAW-менеджер, вот он. И, в общем, компилируем. Отлично. О чем мне подсвечивает? Непонятно. Ну ладно. Э, давайте создавать сущности. И первым делом... Давайте я первым делом установлю Nuget-пакет, которым я часто пользуюсь, которым есть все э, базовые... Понятие для сущности Называется он Колобонга Entity Framework Entities Base, вот он, он. И, в общем, там есть identity, там есть Created add, CreatedBy, UpdatedBy, Created by, updated by. В общем, эти типа, сущности его. Я сейчас покажу. Давайте покажу. Вот я установил. И сейчас уже вот можно создавать новую сущность, которая называется Fact. И я ее сделаю наследником от Auditable. Вот ту самую сборку, которую я скачал. Давайте покажу, из чего она состоит. Вы, конечно же, можете там по-своему все. В общем, здесь есть тот самый identity, у которого есть GUID, который ID. И этот identity используется в Auditable, у который вот еще 4 свойства есть, которые, в общем-то, я использую факт. То есть у меня теоретически появилось сразу. Пять новых свойств ID, createdAid, updatedAid, createdBy, updatedBy. В общем, что мне сюда еще нужно? Мне сюда нужен контент. Ой, давайте я буду создавать свойства, которое будет типа string, которое будет называться, так, я перескочил нечаяненько, content. Вот, это где будет храниться сам факт. Что мне еще нужно? Мне еще нужно, в общем, из той схемы, которую... Так, давайте я открою DataGrip. Вот у меня удаленная база данных. Вот схема, чтобы уже... Вот таким вот образом. Контент, Create и дает есть. Это добавили контент 3000. Так, это будет конфигурация, это будет чуть позже. Теперь мне нужно создать новую э, сущность, которая называется Tag. И, в общем, я сделаю ее, наверное... Ну вот от Identity я ее точно унаследую, identity. вот, чтобы был идентификатор. А вот когда она создана, ну в общем в предыдущей версии, когда у меня была э, использовать Created ad, в общем я ее никогда не пользовался. А вот факты мне приходилось изменять, и информация про время изменения и дата создания этого факта, она имеет значение. Поэтому я... Тег создам только наследует ID, identity, чтобы у меня ID появился, а когда создано, в общем, мне ну, не важно. Итак, ID у меня уже есть, и осталось только создать свойство, которое будет типа string, и ну, пусть будет name, так же, как и раньше. Ограничивать его размер будем в настройках. И теперь нужно создать как раз свойство связи, и это будет ik как он называется, collection, вот I Collection, это будет fact, и это у меня будут факты, которые привязаны к этому, э, метке, к этой метке, и здесь у меня будет property, который будет I Collection, соответственно, tag, и это будут метки, которые привязаны к факту. Другими словами, я создал зависимости many to many, то есть многие много, много фактов могут иметь много тегов, и много тегов могут иметь много фактов. Теперь эту зависимость, в принципе, не нужно прокидывать через дополнительную, о, через дополнительную сущность, которая могла бы называться факт, так как это было в прошлый раз. Сейчас она будет создана автоматически. Но прежде чем она создаться, давайте вот здесь создадим папку, которую назовем Configuration. Нет, с. И здесь создадим... Ну, давайте для начала факт. Model configuration. В общем, model configuration это мой личный суффикс. Я его всегда использую, когда конфигурирую сущности, потому что когда у вас там 30, 40, 50, 100 тысяч там этих всяких сущностей, то написав Model Configuration, вы точно знаете, что попадете на ту сущность, и в общем можно будет искать это удобнее, это называемый Naming Convention, очень удобно. В общем, факт в единственном числе, сущность и Model Configuration, это как раз конфигурация для сущности. Я вот конфигурую... Ration неправильно написал а вы как всегда ничего не подсказали configuration и сделаем rename файла вот ну и в общем теперь мне нужно создать вот этот вот auditable сейчас посмотрим есть или нет аудитабл configuration нет ну в общем тогда сделал так i entity Конфигу... entity type, по-моему, configuration, да, вот. И здесь я буду указывать сущность факт и, соответственно, мне здесь нужно ее проконфигу... проконфигурировать. Итак, первое, что мне нужно указать, мне нужно указать, что у меня builder будет иметь э... ой, table, мне нужно сказать обязательно в какой table, в какую таблицу положить, собственно говоря, эту сущность. Она будет держать в таблице факт. Да. Дальше. Мне нужно... Нет, точку с запятой. Дальше. Мне нужно обязательно указать, что у меня есть... Ну, давайте, property вот так вот скажем. Для начала. Property у меня, которая называется... Давайте всех их перечислим, их немного. Контент. Я делаю таким вот образом. Я всегда указываю все, даже если их не использую или их не нужно каким-то специальным образом конфигурировать. Просто чтобы увидеть, что они у меня есть. ID. Дальше. Updated at. Так, никто нажал что-то. Что там еще есть у нас? Updated by. Здесь еще есть, по-моему, все, да? Да, все. Вот, а теперь можно их конфигурировать. То есть помимо того, что у меня есть м, а идентификатор, я должен билдеру сказать, что это у меня э, hs э, который, соответственно, будет id. То есть это у меня идентификатор. И обычно я делаю его вот таким образом. Контент. Контент у меня будет определенной длины. И я это должен указать. hs-max-length. Ну, пусть будет... Ну, там у меня, если 3000 и не перескочил я за этот барьер, пусть так 3000 и останется. И этот контент я сделаю обязательным, потому что ну потому что он должен быть обязательным. Так, текст. Ну, давайте я пока вниз опущу. Это у меня свойство, но оно должно задаваться немножко по-другому. Давайте про него попозже поговорим. Created at. Это время... Упс, это время создания, и оно у меня будет обязательным. Created by, это тоже у меня обязательное поле. Из required true. И единственное, что мне еще сюда нужно добавить, has max length, ну сколько, ну 50 символов, наверное, будет достаточно. Updated add, она у меня в принципе не обязательна, но я буду всегда задавать и created add, в смысле время создания время обновления, одномоментно, сразу, по дефолту, для всех сущностей, которые являются наследниками от аудитибл и это даст возможность э, при потом дальнейшем изменении редактирования сущности у меня будет апдейт и всегда заполнена, первый раз заполнено датой создания а потом последующая будет всегда изменяться только апдейт и а с, дата создания не меняется больше никогда это в общем-то были такие моменты когда в общем-то если честно говоря прикрывала мне мой зад да то есть Курьезные моменты, когда мне пользователь доказывал, что... Ну ладно, неважно, поехали дальше Ну и раз у меня updatedEd оно тоже э, небольшое, да То есть по размеру должно быть 50 символов И не обязательно я не буду ставить атрибут isRequiet Хотя можно поставить isRequiet false Ну по умолчанию она как раз и работает таким образом, что... Вот так, короче. Ну и в общем что? Теперь мне нужно создать э, теги, э, их зависимость. Итак, у меня здесь так, has, насколько я помню, has many tags. И надо сказать, что я имею не только has many text, но которые теги могут иметь has many facts. Вы не поверите. Вот таким вот образом. Ну и теперь еще важная штука. Смотрите, я буду искать э, по, э, по контенту. Да? Ну, не знаю, может быть не буду. Вот по меткам я толь, точно буду искать. Я имею в виду, что нужно или не нужно создавать индексы. Я посмотрю на производительность системы. Если у меня будет медленно работать, я создам индексы. Хотя, в принципе, можно создать индекс. Давайте я создам индекс, Ну, во всяком случае покажу, как это делается. Индекс, как вы знаете, ускоряет обработку данных. Это такое грубое да, такое вот высказывание. И тем не менее, чтобы было понятно, я скажу, что у меня создается специальная инфраструктура в SQL-базе данных, которая позволяет практически моментально искать данные в системе по этому полю. И э, я скажу, что и, если вы даже не создадите индексы, то они создаются автоматически для Primary Key, ну, для key, то есть для связей, чтобы по ним можно было искать индекс. Ну, вот так вот, вот выглядит примерно индекс. Его можно создать уникальным или там какие-то аннотации добавить или еще штуки. О, кстати, has name теперь абсолютно, да? Э, да, теперь нужно использовать has name. Ну ладно, неважно. Вот я таким образом создал конфигурацию для сущности «Факт». А теперь давайте переключимся на создание конфигурации. Ну, давайте вот таким вот я хитрым образом сделаю. Я просто переназову его, создам копию, потому что там количество полей чуть поменьше, но тем не менее они совпадают. «Тег». Переключаемся. «Тег». Переименуем «Тег». Здесь пишем «Тег». И здесь у нас тоже должен быть так. Теперь у меня здесь есть, э, в общем-то, ну, я вот так вот сделаю по-хитрому. Здесь у меня есть name. Я его пододвину наверх. Что у меня еще есть? Больше ничего. ID, name и facts. Ну, в общем, тогда остальные мне свойства не нужны. А вот э, по, name, ой, э, по name я буду точно искать, буду создавать индекс. И здесь... Теоретически мне вот эта колонка уже не нужна, потому что у меня связь указана из одной сущности в другую, и там указано в две стороны. То есть у меня тег... факты имеют теги, теги имеют факты. Если я ставлю эту связь вот таким образом и немножечко разверну ее, то есть has many facts, упс, да, with many tags, то Entity uh, Framework на самом деле достаточно умная система, и она может это проигнорировать. Ну в предыдущих версиях она выдавала сообщение о том, что вам нужно определить, какая связь первична, какая главнее. Но ну, я вот удалю ее, потому что все равно в базе данных проверим, нужна ли она или нет. И раз теперь у нас сущности законфигурированы, ID у нас HSK, единственное, что мне нужно еще здесь поменять, вот эту штуку, вот на эту штуку, вот, и теперь у меня есть миграции, ага, первичная ну и в общем давайте посмотрим что у нас сейчас есть в базе данных в новой, вот локальная база данных, здесь у нас пока ничего нет, теперь нужно вот эти конфигурации подключить, это делается вот здесь в контексте. сделать нужно override con, on configuring нет, я не помню, как называется. Model Binder. Вот, Model Creating. Здесь нужно указать, что я хочу, чтобы у меня Builder. Apply from Assembly. Ну, здесь нужно, видимо, Name. Нет. Мне нужно Assembly. Мне нужно здесь написать Type of. Вот. И здесь написать Assembly. В общем, чтобы она взяла мою текущую сборку и взяла все конфигурации от нее. В общем, у меня вот это вот ходит туда. И, в общем, должны примениться э, все настройки просто создать конфигурации мало, надо их еще подключить, я их подключил, вот теперь можно создать конфигурацию, то есть э, так называемую э, migration, да, то есть миграцию, то есть у меня были какие-то данные вот здесь, и теперь я сделаю новые изменения, и мне, собственно говоря, здесь система должна показать. Итак, я здесь пишу add migration, я пишу таким образом entity, ой, entity факт and tag edit вот таким образом так я нажимаю enter сейчас посмотрим что она мне создаст теоретически мы увидим все данные по новой сущности так я вот не указал папку ну ладно это не страшно зато у меня будет возможность а нет она все правильно создала итак мы смотрим что у нас появилось так давайте это сверну у нас появилась сущность которая будет создана в таблицу facts у нее будет ID контент 300 обязательный так здесь все правильно у меня будет table, у нее будет primary key id я этого и хотел будет создана также таблица текст которая будет id и name и в этой таблице primary key будет тоже ID, отлично, это как раз то, что я хотел. И смотрите, я не создавал дополнительную таблицу связи, но она, естественно, появилась, потому что в системе нужно было как-то связать факты с тегами, и вот эта таблица называется fact-tag, и здесь есть факт id и tag-id, и здесь настроены constrains, Которые говорят, что к факту привязаны. В общем, если хотите разбираться с этими строчками, почитайте, нажмите на паузу, скопируйте. И, в общем, я не буду с этим разбираться. Главное, что здесь указано, что если удаляется какой-то факт, то удаляются и все с ним связанные сущности. И, собственно говоря, наоборот. То есть, вот это вот удаление по каскаду, когда зависимая сущность удаляется, это вот нужно просто иметь в виду. Дальше, смотрите, у нас есть еще индексы, о которых я говорил, то есть создан контент-индекс, на тег-ид это автоматический индекс, и на name я его создал. Ну и, в общем, обратное действие созданию, да, вот у нас есть такой, так сказать, up и down, то есть up это создается, на down это когда все откатывается, ну, в общем, drop table и название таблицы. Вот, вот таким вот образом это все Будет работать ну и теперь как вы понимаете мне достаточно нажать апдейт так апдейт тире я нажимаю enter и в моей базе происходит трансформации на самом деле очень быстро это все сработало но видимо из-за того что база небольшие теперь мне нужно просто обновить не работает еще можно сделать вот так. Ну, в общем, такое ощущение, что у меня ничего не сработало. Давайте посмотрим, куда я подключен. Так, меня терзают, терзают смутные сомнения, я создал базу, которая называется LocalDB. Это неприятненько, это как раз одно из тех изменений, которые мне пришли на pull request. Давайте я поменяю строку подключения на мою. Это у меня localhost, запятая, 4433, база данных факт, и здесь мне нужно, упс, так, давайте еще раз, вот так вот сделаю. Мне нужен user id равен s.a. А паспорт, соответственно, равен, ну вот у меня здесь есть секретная запись в моем блокноте, я его ставлю. и теперь, и теперь, собственно говоря, я уже могу измести, принести изменения базу данных, update database, Вот теперь заглядываем в базу данных, смотрим. Да, теперь у меня появились таблицы, появились связи между ними, таблицы связи. И, в общем-то, те поля, которые задавал, с теми самыми размерами. И, в общем, я доволен. Так, где у нас стоим? Да, 53 тысячи. Мне кажется, получилось. Ну и следующим этапом, ну, давайте так. Следующим этапом что? Давайте вернемся к описанию. Вот моя инструкция. Так, нужно создать миграцию, возможность переноса данных. Но здесь немножечко потребуется, так сказать, креативная нотка. Да? То есть нужно будет создать реквесты в базу данных, э, скопировать может быть, какую-то временную таблицу или какие-то файлы, я не знаю, как это на самом деле пока будет выглядеть. В общем, я вам такой вопрос задаю и, пожалуйста, ответьте на него. Если вам интересно это увидеть, ну, это один вариант, да, пожалуйста, отпишитесь в комментариях. Если нет, я просто перенесу данные и, может быть, покажу... Да ничего на самом деле показывать, но ну, мне кажется это неинтересно а Нужно просто взять из одной базы, добавить поле, GUID и перетянуть в другую, чтобы зависимости и связи остались а, В общем, отпишитесь пожалуйста в комментариях, если это вам интересно Если нет, я тогда сделаю и на следующем уроке, на, ну не уроки, наверное, да И в следующем видео уже начнем создавать viewmodel и настраивать маппинги, в общем автомаппер на этом, наверное, я буду заканчивать, потому что что-то как-то уже и так много времени появилось, и о, в смысле потратили, и появились э, как бы уже у нас сущности, появилась конфигурация, и она теперь попадает, иммиграции отработали, ну в общем-то, наверное, на этом точно все. Единственное, наверное, я еще сделаю вот что, я возьму изменения, положу их э, в гид и скажу, что это созданный не давайте я буду по-русски писать раз уж мы договорились созданы сущности факт и текст давайте текст и э, да хочу положить и еще хочу создать вот в этом месте и еще хочу создать в этом месте новый тег который позволит отделить одно видео от другого. Назовем его видео 2. Ой, видео 2. Так, у меня уже какой-то так есть. Вот, видео 1, будет вот видео 2. И м -м, созданы.. Созданы.. Стоп. А я же не создал еще одну сущность, которая называется notification Так, с друзьям поспешил я. Давайте его создавать. Итак, у нас тогда получается, где у нас база данных, entity. Нам нужна еще одну сущность, которая называется ноти. Нотификация, ну как она? Notification и в общем нотификации как раз мне потребуется уже обязательно auditable. Чтобы были не эти свойства, потому что мне важно, когда она была создана, возможно, даже важно, когда она была изменена. Если, конечно, была изменена, и так у нас уже есть ID и 4 поля update и create. Мне здесь нужно тогда добавить свойство, которое называется. Но если notification, тогда здесь должно быть subject. Ой, ну конечно же, нужно быть string. Subject. Дальше, э, свойство мне нужно, стринговое поле, которое называется content, это как раз текст этого сообщения Дальше, мне потребуется бульво э, значение, которое будет из, э, то есть completed, да, то есть com completed, ну в смысле отправлено, не отправлено, пусть будет так, нотификация будет завершена так, что еще мне пока? Мне пока больше, наверное, ничего не нужно. Так, А, нет, мне, наверное, потребуется указать, если я буду из этой идентификации создавать e-mail, тогда мне потребуется свойство string, я назову его адрес from, и давайте я вот так вот скопирую и напишу адрес to, то есть от кого и кому идет, ну, например, от робота сайта до sysadmina, ой, в смысле, да, директора сайта, в общем-то, мне. Так, что еще? Ну, наверное, больше ничего не нужно. В общем, не знаю. Наверное, в будущем, если что-то потребуется, я добавлю. Это Notification Entity. И теперь осталось создать ее конфигурацию по образу и подобию. Я скопирую факт, потому что они очень похожи. И здесь я тоже напишу Notification Здесь, соответственно, мне нужно написать «notification». Здесь мне нужно тоже «notification». Вот таким вот образом. Здесь опять же я буду повторяться слово «notification». И здесь нужно «notifications». Вот таким вот образом. Конечно, здесь связи никаких не будет. И у нас также есть контент, есть адрес from, есть адрес to. Еще у нас есть is Completed. И еще есть Subject. И все, больше ничего нет. Ну и теперь в соответствии с этим. Subject. Ну, пусть будет Max. Нет, has Max. Эм, где он не понял? А, это индекс, господи, зачем я так наделал-то? Ctrl-V. Давайте я вот так вот сделаю. Тын -тын -тын. Упс. Ctrl V. Вот. И э, да, и здесь я напишу has max length. Ну, длина сообщения. Ну, я думаю, 256 символов и изрекает обязательно. контент Контент у нас э, тоже has max, length, ну, контент, ну, давайте, сколько там, ну, 8000, я не знаю, наверное. Хотя я не знаю, что что мне я буду такое отправлять. Э, ну, допустим, если в работе программы будут ошибки, экзепшены, нужно ли их сериализовать? Нет, я не буду их сериализовать, мне это не нужно, я сделаю, чтобы сообщение было тоже 3000, мне, в принципе, неважно, и тоже сделаю, чтобы оно было обязательно, потому что отправить сообщение пустое, глупо дальше у меня будет Ленг ну здесь у нас отправитель, да, 128 и из required тоже обязательно здесь также hasmaxlength 128, хотя я не знаю что там за фамилия такая длинная может быть, обычно это электронный адрес и вот теперь, наверное все, да? Давайте, давайте создадим теперь еще одну миграцию. Как я так упустил этот момент? Ну, здесь у нас уже... Э, давайте я вот здесь напишу Notification Entity Edit Отлично, вот у нас миграция здесь. Что у нас есть? Так, мне, наверное, нужно добавить сюда еще информацию по полю, кто отправил и кому, потому что я буду по ним искать, да, и, наверное, по сабжекту нужно тоже сделать, давайте я создам индексы, так что эта миграция хорошая, но она мне не подойдет, я здесь напишу remove migration, remove migration удаляет предыдущую миграцию, Сейчас у меня файл с экрана удалится. Вот. И здесь я сделаю индексы, которые, в общем-то, забыл сделать, если честно. Has index И этот индекс у меня будет на адрес from, то есть, кому я буду отправлять. опс. И еще мне нужен адрес to. Я буду по нему тоже искать. Еще у меня есть subject. Я буду по нему тоже искать. И, вы знаете, наверное, я буду искать еще наверное, буду искать по контенту, но мало ли, да, наверное, все-таки я его сделаю, Ну и теперь мне нужно снова накатить миграцию, вернее, создать так, вот она миграция, теперь у меня есть индексы отлично, и теперь я могу эту миграцию, в общем-то накатить я апдейт вот, database, enter Теперь я уже накатываю в правильную базу. Так, отработала, Смотрим, обновляем. Отлично, вот появились нотификации. И здесь уже немножко побольше полей. И, в общем, они все правильного размера. В общем, мне это понравилось. Хорошо, чуть не получилось, что не получилось. Итак, теперь я уже точно создаю... Комит, еще видимо один, создаем так, комментарий нужно написать добавлю, нет, давайте я напишу по-русски, добавлена э, сущность э, notification отлично запустили, вот у меня два комита. так и э, давайте я создам так так, я не создал, не создал. Ну, давайте создадим этот самый тег, чтобы отделить э, видео материалы. Ну, то, чтобы видео содержало, чтобы можно было найти код, который был реализован в видео. Поэтому это видео 2, э, созданы. давайте я напишу, созданные сущности. Create Tag. Вот, и теперь я говорю, отправить все на сервер. Отправить и теги, push. Отлично влетели. Давайте проверим, что у нас здесь F5 появились новые сущности. Новые метки. Где я нахожусь? Вот. Да, у нас появилась здесь теперь тег номер 2. Вы, вы его скачаете, это будут результаты второго видео. В общем, мне кажется, это удобно переключаться. В общем, ветке wine появилась. Появились сущности. Это я не туда заглянул. Да, все теперь на месте есть. Вот теперь я точно завершаю видео. И, наверное, теперь уже точно на этом все. Всего доброго. Отпишитесь в комментариях. И пишите правильный код.